Mm. О, мы еще... сейчас, no, пейс... со, подожди, у смысл. Потом. послушаем. А Вообще написано. Но я сейчас ее вспомню еще. Это не Там британском корабле. Слышь, Валька не изменяется, что в телефоне, суток. Давай, что знакомая Да такой же алкаш, блядь менял ну через Такой же дебил. Что 37? что 38 будет